Итак, приветствую зрители подписчики моего канала Всем любителям Старкрафта также привет Ну и нубцам в том числе Давайте посмотрим пока ролик А, нет, мы его видели Да, в конце прошлой серии мы его видели Выбираем Кархал, столица тиранов Айур вновь потерян Мечты отвоевать его рассыпались в прах мы должны прекратить это безумие. У тиранов на Кархале есть ключ Зелнага. По словам Зератула, он должен привести нас к спасению. Я не видел командира Рейнора уже много солнечных циклов. Но думаю, он с радостью передаст нам ключ. Так оно, собственно, и будет. Однако, ну, просто так бы мы сюда не полетели бы ради выполнения каких-то... Задание, пункт назначения, тогда он бы, он бы просто нам отдал бы, но тут будет кое-какой кое замес, скажем так. Джеймс Рейнер. Артанис? Дружище, как же я рад тебя видеть. Друг Рейнер, кажется, ты немного занят. Обычный рабочий день. Кто эти мятежники? Они называют себя Корпус Мебиуса. Головорезы народа. Нападают на планеты по всему сектору, никого не щадят. Нам докладывают, что их возглавляют гибриды истину а тому на не укрыться нигде укрепить эти перегородки все к отметке альфа-7 нужно сформировать линию фронта они захватили нашу орбитальную платформу небесный щит и уничтожили атмосферные стабилизаторы она теряет высоту и если упадет август граду конец мы не допустим этого командир свяжите их флот воем не подпускайте к нам Прямо как в старые времена, приятель. Прежде чем вступать в бой с противником, будет разумно изучить наши боевые резервы в военном совете. Так, нет. А это уже сразу, если выполнять задание, хочешь дальше, да. Как -то непривычно. Раньше это снизу было задание. Фраза теперь она посредине, по сути как. Специальный объект. Похоже, судьба вновь свела нас, Джеймс Рейнер. Скорее, удача. Удача, понятие, которое придумали люди. Мы, ротосы, видим всю конгу событий, за которыми скрывается единый план. Неважно, что вы там видите, главное результат. Так что тебя сюда привело? Зератул считал, что твой артефакт, он называл его ключом может привести нас к Зелнага. А где он сам? Темный прилад погиб на Айуре. Он завещал мне продолжить его поиски и найти способ остановить Амуна. Черт. Так и знал, что этот крестовый поход не доведет его до добра. Это тяжелая утрата. Я знаю, он был тебе другом. Я прошел огонь и воду, чтобы достать этот чертов артефакт. Потерял кучу бойцов. А все из-за его пророчеств. Если он хотел, чтобы артефакт был у тебя, забирай. А сейчас нам надо подумать о том, как спасти город. Каракс, даже без света Кхалы я чувствую твою грусть и твою боль. Даже копье Адуна не радует тебя. В этом все и дело, Иерарх. Лишившись халы, я ощущаю себя слепшим. Я не могу почувствовать твоих эмоций, познать глубину твоих мыслей, не могу ощутить поддержку других фазовых кузнецов. Я испытываю одиночество. Я тоже чувствую изоляцию, бесконечную пустоту. Но знай, что ты не одинок, брат. Не представляю, как темные тамплиеры жили с этой утратой. Нас ждут нелегкие времена. Хала больше не связывает нас, Каракс. Но мы все еще одно целое. Мы преодолеем это испытание. Ибо у нас нет другого выбора. Ну, понятно, короче. Из-за того, что... Связи с Хала нету больше у протасов. У них появилась своего, ну, как сказать, своеобразная слепота, глухота, потому что раньше они могли все видеть. Что видят их братья. А сейчас этой возможности больше нет. Так, сейчас я открою эту ОБСку. Давайте перейдем на мостик. Или нет, не на мостик военный совет, да. Военный совет нужен. Да. Хранитель, выведена из стазиса. Ее нейронные узы целы. Она связана с Калой. Стой, я Арахана, великий Хранитель Веларий и твой советник. А ты, полагаю. Командующий вершитель Темный Бог не подчинил тебя, но как это возможно? Я чувствую тьму, которая тянется к каждой моей мысли, но я не подвластна ей. Хранители обучают контролировать каждое колебание к халу. Уверяю тебя, я не поддамся звуку и буду служить тебе достойно. Я храню воспоминания и личности всех протосов, живших -жив до того, как меня погрузили в стазис. Благодаря этому я могу делиться с тобой опытом прежних вершителей. В этом зале ты сможешь выбирать нужные тебе войска. Я Артанис, Иерарх Делаамов. Я возглавляю остатки нашего народа. Твои воспоминания действительно полезны, Рахам. Но если ты поддашься скверни Амуна, мне придется тебя уничтожить. Понимаю. Я готова к наступлению смутных времен. Идем, и ты увидишь, зачем нужны эти залы. Иерарх, паны комплектации готовы к использованию. Мы можем начать в любой момент. Мне доводилось только слышать о великих хранителях. Я даже не надеялся встретить одну из них на этом корабле. Это неудивительно. Мои сестры и я уникальны. Нас с рождения учат тонкостям обращения с Халли. Я постигла всю ее глубину. Познала все оттенки эмоций и каждую грань воспоминаний. Из-за этого дара нас погрузили в стазис, чтобы мы могли прийти на помощь своему народу в будущем, в час великой нужды. Твои сестры находились на борту других ковчегов? Значит, они... Слились с халы Погибли, когда зерги напали на Айор. Я знаю... Я чувствую эту трагедию намного сильнее, чем ты можешь себе представить. На тебя возложена тяжелая ноша, Рахана. Такова моя судьба. Судьба, которую предвидели создатели этого корабля. Положись на их мудрости, Иерарх. Я буду служить своей цели так же, как ты служишь своей. Панель комплектации позволяет тебе выбрать войска, доступные благодаря открытым нами технологиям протосов. Теперь выбери один из двух типов войск, которые ты хочешь использовать в грядущих битвах. При необходимости в дальнейшем можно будет изменить свой выбор. У нас проблемы с небесным щитом, старина. Если его не починить, Августград исчезнет с лица планеты. На платформе хозяйничают Мебиусы. Эти ребята чокнутые. Они скорее умрут, чем позволят нам вмешаться. дела. Небесный щит долго не продержится. Если так пойдет и дальше, где-то через 10 минут, вся платформа рухнет на нашу столицу. Ты был прав, командир. Пока мы беседуем, корпус Мёбиуса выводит из строя атмосферные стабилизаторы. ирар Их еще можно отремонтировать. Ага. Если после корпуса Мебиуса вообще останется что ремонтировать. Артанес, если ты можешь помочь нам справиться с этим отрядом, мои ребята в два счета подлатают стабилизаторы. Так мы выиграем немного времени. Надо действовать быстро. Чтобы остановить падение, потребуется мощность всех пяти стабилизаторов. Старм для дальнейшего наступления. Ну что, собираем войска постепенно, потом пойдем на стабилизатор и его отбивать. Да, приветствую всех, кто сейчас подошел. Собираем постепенно ресурсы. Я думаю, что даже мы здесь построим специально батарею, чтобы можно было отбивать атаки противников. В, в чем? Сюда в говне? самибиуса каракс задействуй системы вооружения Капиану. система бомбардировки готовы к работе приготовьтесь к орбитальному удару оси30 беспилотник г себе но на самом-то деле урон не такой будет совсем Error. теперь ты можешь нанести орбитальный удар с помощью панели команд копья адуна так нет давайте мы сначала поставим здесь еще пилончиков парочку давайте ставим давайте давайте давайте. нет на самом деле лучше этого мне не делать надо было оружие развивать дальше Впереди электромагнитное оружие. Пульсация, исходящая от этого устройства, постепенно повреждает наши щиты. По возможности его надо уничтожить. Выполняя дополнительные задачи, в будущем ты поможешь мне увеличить мощь копья Адуна. in your own. Оценка ресурса прочности обновлена. Командир, твои ремонтники могут приступить к работе. Спасибо, Артанис. Мои ребята установят там радарную вышку. Она подаст сигнал, если кто-нибудь из корпуса Мёбиуса попробует туда сунуться. Так, ну что ж, мой любимый провайдер, как обычно сделал так, что меня все залагало, нахер и, в общем, трансляция слетела, но сейчас все вернулся. Так, ну что, моя оборонительная система нормально Я выдержит противников. Среди... Давайте проходить дальше в атаку. Мы крадущиеся тень. Пора уничтожать противника. Будь по-твоему. ты предложишь отлично крадущийся мой путь закрыт в тени давайте атакуем Дачу энергии солнечного ядра. Я вижу на этой платформе еще два подобных устройства. Разыщи их, если будет возможность. Я здесь, mm -hmm. среди теней. ресурса прочности обновлена. Мой путь в Отлично. Ремонтная бригада уже в пути. Так, давайте Будь поставим. Похоже, корпус мебиуса решил укрепить оборону стабилизаторов. Готовьтесь встретить серьезное сопротивление. Да и хрен с ним. База Мой путь в тени. Вот и все. Пустота. Холодно. Хорошо. Я здесь. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов еще недостаточно, да? Сейчас пойду еще войска, мы. Я атакую тебя. Сумно. Мой путь закрыт в тени. Я здесь. Не хватает ни генералов. Мой путь закрыт в тени. Ну, все базы произвезли, походу, мы. Ну. им жару, Ортанис. Рейдеры, обеспечьте прикрытие. Так, да, сейчас подзарядится у меня количество энергии. Я еще нападу на следующую точечку. Мой путь сокрыт в Адуна станет еще сильнее. Я здесь, Капец, сколько... Сколько пилонов надо поставить, чтобы нормально снабжать в армию Количество лимитровых, просто жесть. Их вагарит конец. Противоцвестие. Так, ну все. стабилизатор свободен от врагов. Понял, приступаем к ремонту. Вера. Похоже, мебиусы здорово разозлились, друг. Стабилизаторы теперь охраняет куча народа. Прежде чем ввязываться в драку, собери достаточно войск. Я здесь, среди теней. Я сердце тьмы. Так, идем дальше. Ради возмездия. Наши клетки нашли врага. Чего? Ваши клетки? Мне показалось, он сказал, что ваших... наши клетки нашли врага. Мой путь закрыт в тени. Я здесь, среди теней. Мы едины с тенью. Очень. Наши книжки наши. Мой путь закрыт в тени. Я... Так, по мать, давайте. Изучательно что это? излучателем артур... ей, Ресурсопрочность прочности обновлена. Под контролем противника остался лишь один стабилизатор. Мы должны спешить. Здесь, среди тени... противосместия. Наши клинки нашли врага. Мой путь закрыт в тени. Я здесь, среди теней, мы единый стень. База атакована. Ой-ой-ой, они сюда решили путь еще пригнать, еще танки все. А, Мне, кстати, они Хорошо. Я... Мой путь. Я здесь среди теней. Замолчува. Отлично. Корпус Мебьюс остался без еще одной базы. Дальше мои ребята сами разберутся. Закрыт в тени. Я здесь, среди теней. Наши клемки нашли врага. Мой путь закрыт в тени. Я здесь. Среди теней. Последний золовитовый реактор уже на пути к кораблю. Я как можно быстрее приступлю к установке. Мой, Мой путь закрыт в тени. Прекрасно. Я здесь. Среди теней. Опа, нифига этот крейсер они даже прислали. Потолку уже. Я здесь. Среди теней. Так, я забанил тут человека, да, чтобы не спавил. Мой путь закрыт в тени. Все, собрали войска, уже максимум просто невозможно больше. Мой путь закрыт в тени. Несложная миссия была Трук небесный щит стабилизирован Корпус Мёбиуса отступает Дальше контроль над станцией будет осуществлять адмирал Хорнер Должен признать за мной солидный должок партнера Я одно задание не смог выполнить чтобы меньше четырех минут было. Ну, можно было сделать так. Надо было постоянно ращить да? Твои ребята славно постарались, Артанис. Небесный щит снова в строю. Начинаем высадку. Мы присоединимся к вам на поверхности и заберем ключ. Плохие новости. Похоже, у наших друзей был тот же план. Пока мы сражались, на Императорский дворец напали. Охранные системы показывают, что ключ был украден. Как говорила мама, из огня да в полымя. Я не вполне понимаю, как это может помочь друг Рейнор. <связывающие> Я тоже. Погоди, разведчики докладывают. Солдаты корпуса Мебиуса двигаются к порту Беннета. Ключ у них. Они не должны уйти. Так. Тебе нужно посетить солнечное ядро. Зайди туда, как... в солнечное ядро, Солнечное ядро. Впечатляющее зрелище. Рукотворная звезда. Что же ушло на ее создание? Ядро снабжает энергией копью Адуна и все его системы. А его свет... Питает наших воинов. Сколько займет активация его тактических систем? Анализ систем уже идет, но звезда дремала много веков. Для ее восстановления нужно время. И мощный катализатор реакции вроде Саларита. Соларит? Перворожденные не используют его уже тысячи лет. Это древнее судно, Иерарх. Чтобы пустить его вход, нам придется использовать даже нестандартные ресурсы. Сделай все, что в твоих силах. Мы достанем необходимое. Отлично. Можно приступить к настройке ядра в любой момент. <как> Иерарх, выбери солнечное ядро чтобы увидеть доступные возможности. Здесь можно так. увидеть, какие системы вооружения и поддержки используются на копье АДУНА. В рамках каждой системы единовременно можно использовать только одну активную способность. Ты можешь на 20 менять секунд, способности да? в зависимости от тактических и боевых задач, Иерарх. Скорость вызова войска исследование и исследование технологии 20 раз на 20 секунд. В данный момент количество соларита. Это, конечно, было бы получше. Это гораздо лучше. А можно пустить на поддержку вспомогательных систем. Увеличить изначально доступный максимальный размер армии требует 5 единиц. А насколько это увеличивает-то непонятно. Время строительства скречать время необходимого для вызова. На поле боя. Строение. Требует... Строение на поле боя. В смысле, что это имеется в виду для вызова? Ну, то есть, имеется в виду для постройки, я так понимаю. Просто это же логически на самом деле, вызов строений, а не их постройка, да, изначально. Давайте вот это я выберу. Дополнительные припасы мне нахер не нужны в начале. Лучше уж пускай их будет немного. Главное, чтобы быстрее все строилось гораздо. Чтобы как можно быстрее можно было начинать битву. Так, ну и все. По-новому фазовый кузнец Ах, видимо, это о моих Механических руках Я сконструировал их, чтобы эффективнее Работать с солнечным ядром Они мне Очень пригодились Конечно, тебе пригодились Еще будут дополнительные руки иметь Ну ладно, что ж Я думаю, на этом закончим серию Одну мы сыграли миссию Дальше тут еще будут различные Дополнительные ну что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!